Что вы можете вспомнить, что хорошего Владимир Владимирович сделал для нашей... Я момент. не знаю, я не разбираюсь в, этой, в этих вопросе. Некомпетентен. О, не знаю, я не хочу отвечать на такие вопросы, мне сложно. Мне сложно ответить на этот вопрос. Ну, сложно назвать, действительно. Мне даже сложно назвать какие-то полезные штуки, потому что когда он пришел к классе, мне было очень мало лет. Я 15 лет. всю свою жизнь. Мы, он стал президентом, я в вот этот год родилась. Я не знаю, как, бы, как бывает по-другому. Что, по-вашему, хорошего для России сделал Можете ли вы победить? Ну, я, наверное, нет. нет. Нет. Честно, даже не знаю. Хорошего, я ничего не заметила, толку. Ну, не Но... могу сказать как-то даже односложно. Тут скорее другие люди просто в этой системе делают что-то хорошее. Вот так вот я бы сказала. Я с другой стороны, с я, я, я все время с этой Ну, я ничего не могу сказать хорошего. Я не хочу отвечать на твой вопрос. Окей. Ничего не могу вспомнить. Приходят на самом... Мне ничего в голову так не приходит сейчас. Чё-то хорошее, наверное, есть. Ну, в самом начале, когда пытались народ задобрить, чё-то хорошее было. А сейчас уже да. Многие говорят, что он поднял Россию на ноги. Да, это было сделано в 2000-х годах. Работа была проделана колоссальная. Первый его срок можно назвать положительным для России. Дальше спорный вопрос. Он вернул Россию с колен на ноги, понимаете? В 90-е Россия э, была ближе к дефолту, к банкроту и так далее. А вся эта ситуация очень сильно изменилась. И я думаю, это связано с президентом Путин. А, хорошая вещь, которую сделала. Ну... Ну, не знаю, не могу сказать. Может быть, благодаря, не знаю, благодаря ему или нет, как бы наша страна еще не развалилась, если так. Ну, искренне, и честно. Во-первых, то, что я помню в своем детстве в 90-е годы, как говорится, мне совсем не нравилось. Сейчас мне нравится намного больше. Если взять 90-е и еще какую он страну взял, и к чему привел, я доволен. Если посмотреть... Uh, уровень страны после 90-х и то, что сейчас, я думаю, что результат uh, колоссальный. Ну, не знаю. По крайней мере, все стабильно mm -hmm. вот в плане жизни в России. И все. Mm -hmm. Стабильность? Стабильно держится. Mm -hmm. Ну, наверное, стабильность с какой-то стороны это хорошо все-таки. Скажем так, внутренняя стабильность, поскольку 90-е годы многие знают, как лихие 90-е, и тогда э, и правоохранительные органы работали хуже, и разгул криминала. Сейчас, по статистике, собственно, этого нет. Ну, наверное, это главное достижение. Ну, э, если нужно найти что-то положительное, то это, в первую очередь, конечно, уровень жизни в сравнении с 90-ми поднялся, это глупо отрицательно. Путь не сделал страну самостоятельный независимый вывел его из кризиса, который был в 90-е... Ну, я скажу, как э, говорят <laughs> чаще всего типа, поднял с колен я считаю, что Путин многое сделал для России вытащил из 90-х да. да. да. да. и поднял авторитет, авторитет страны ну, многие приписывают ему э, то, что он вытащил страну из хаоса 90-х э, ну, в какой-то степени, да, это правда, потому что 90-е это все-таки были очень ужасные, очень ужасное время, криминал, разбой. И его правительство, его вот, не то, что Путина, а то, что его вот окружение, его правительство смогло вот это стабилизировать по большей части. Вот это, наверное, его самое главное достижение. Всё. Что хорошего может вспомнить из того, что Путин сделал нашей Не, Нет, да, я про политику не буду спросить. Я плохо осведомлен, если честно. Много хорошего и было хорошего, на самом деле, но прямо сейчас по фактам не раскидает. Он, в принципе, стабилизировал обстановку, когда, получается, в России достаточно был сильный кризис в начале нулевых. В принципе, это было хорошее решение. Наверное, он все-таки поднял страну в начале двухтысячных из какой-то такой совсем разрухи. Россия и страны, которые ему досталось в 90 году без золотовалютных запасов и, можно сказать, нищие, когда не хватало денег на похороны, перезахоронение царской семьи, он сумел организовать экономические, ну, соответственно, и политические процессы так, что страна сумела нарастить определенный капитал для своего независимого существования и развития в том числе и в военной сфере. Усилил внешние границы страны. Ну и все, в принципе, пока для меня, к сожалению. Внешнюю политику хорошую выставил? Ну, не то чтобы хорошую. Но пока живем как-то. Дышим. В имеющихся возможностях улучшил состояние именно внешней политики, ну, допустим, с тем же, с тем, что с Ельциным сравнив с 90-ми годами. А, как вы считаете, что хорошего для России сделать? Ничего. Хорошего? А что для России сделал? Ничего. Ничего. Не... Не могу вспомнить. Сложно на этот момент, конечно, на этот вопрос ответить. Наверное, больше все-таки негативного. Но сейчас еще такое время, когда тяжело говорить, как и за то, что он сделал негативно, потому что может прилететь последствия. Он сплатил некоторую часть общества. Он сделал некоторую часть общества более осознанной. Ну, лучше, наверное, было то, что он собрал страну, когда она была в полном раздражении. И я думаю, что он создал какую-то иерархию, потому что без диктатуры, к сожалению, наша страна не может существовать. Как бы она будет разворована просто. Но не дает ей развалиться, хотя страна большая, и он типа, вот этими своими способами, типа диктатурой, вот этой всей дичью, как бы держит ее, чтобы она не развалилась, и на нее, чтобы было тяжело все как-то агрессировать. Мне кажется, ну, заслуга в том, что он смог воспользоваться ценами на нефть, чтобы повысить уровень жизни населения в каком-то смысле. Хотя кто бы ими не смог воспользоваться в том-то вопрос. А что конкретно полезного он сделал? Не знаю с моей точки зрения в основном все имеет негативный тен. Я считаю то, что рост экономики в нулевые, это был восстановительный рост, а не и также совпавший с резким ростом цен на энергоносители в мире. И это не заслуга Путина, то, что экономика выросла. Посмотреть на статистику количества школ, школ. Количество школ уменьшается, количество больниц уменьшается, все оптимизируется. И даже несмотря на то, что за нулевые благосостояния населения на бумаге выросло, я бы не сказал, что вот за эти 23 года что-то сильно улучшилось. Поэтому я бы сказал то, что а... я не могу дать никакого Путина никаких ну, А Что хорошего в нашей страны сделал президент Путин? Отправил кучу людей на гибель на Донбас. Все? Честно, да, да, в нынешних реалиях я бы сказал, что ничего. Я никаких комментариев по этому поводу не хочу давать. Путин весь ужасный человек. Не, я пока ничего в голову не приходит. Без комментариев не буду. Простите, хотя бы почему не хотите? Не хочу поспать. Пока ничего хорошего в голову не приходит, если честно. Я говорю, так вот, не вспомнил. не Не знаю, что-то вообще ничего в голову не приходит. Ну, какую-то хорошую вещь ты можешь вспомнить хотя бы одну? Могу. а подписал указ о том что вечерники почники не призываются на мобилизацию я на вечернем учусь и вот не призывался есть друзья которые были в чеченской войне участвовали в первой во второй Ну, скажем при Ельцине привозили людей лишь бы как а вот при Путине все-таки ну, все было Ченкинарем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 А на фоне Красной площади <смех> желает чего-то. И сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. 31 декабря выходной. Да, кстати. Работать 31 декабря, да, отвратительно было. За это спасибо. Там, транспорт, та, транспортная система очень хорош, хорошая стала вот, Но я не уверен, что это типа заслуга Путина Это больше заслуга именно Собянина как мэра, наверное <заркут> Я не знаю, является ли это личное достояние Путина Но электроавтобусы, которые помогают с очисткой окружающей среды От неприятностей всяких в виде выхлопных газов <заркут> Я не сильно погружена, но для меня это очень приятно. <связываем> <связываем> да, вон электробус. вот вот вот А, вот. вон, вон электробус. Да, и что хорошего Путин сделал за 20 лет? Даже не знаю, если честно. Я не могу сейчас вам ответить. Наверное, ничего. Но я ничего не могу ответить. А... <связываем> не могу вспомнить. Даже ничего в голову не приходит. А, что он самое лучшее для нас сделает, он от нас уйдет. <связывается> О, Господи! <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> Пожалуйста, нет. Окей. Де дедушка Спасибо. мой говорил, что страну из 90-х вывел. Не, но ну, в целом, я думаю, то, что возможно он э ускорил ход вывода страны из 90-х, поэтому. Так что отчасти согласен с утверждением построил Крымский мост, который взорвали <laughs> благополучно да много чего на самом деле сделал ну просто мы, за исключением плохого, не видим хорошего много чего, например, проекты, который мы открываем тот же самый Крымский мост это величайший проект, ни у кого нету такого проекта а, много Пусть чего президент мира um, honestly, as a person who once again we study history here and I studied for my life I do believe that actually President Putin, he actually did great things in Russia. Uh, going back to uh, the beginning of the 21st century, he was actually a person who did deflate the economic level to a more sustainable one. Uh, in my opinion, it's actually not the president is a problem, but let's say the surroundings uh, of the president. Uh, actually, the uh, most important thing that uh, Vladimir Putin uh, gave us, uh, the Russian, is the choice. Uh, uh, the choice, and right now this choice is actually Asian countries. Uh, Asian and uh, uh, Eastern countries, they are uh, our major counterparts right now. I firmly believe that uh, Vladimir Putin is actually the best uh, president of uh, Russian Federation so far. Ой, тут очень тяжело выбрать, что самое лучшее он сделал для нашей страны. Uh, наверняка... наверное, защитил uh, энергетический суверенитет. Все-таки мы являемся поставщиками энергоносителей, и в ходе СВО мы еще и содержим не только uh, геносификации и Сейчас это был второй термин. И тут там еще и находится на Украине в наших новых областях ДНР и ЛНР находятся энергоносители газы, газовые энергоносители. Поэтому я здесь очень большой спати по Владимиру Владимировичу а из последнего давайте вспомним тоже присоединение Крыма, которое было в 2014 году. Или присоединение ДНР и ЛНР. Которые были совсем недавно. Я уверен, что это все не просто так, и это пойдет на пользу мирным людям, которые там живут. Да. Крым сделал нашим, я не знаю. Ну, Крым вернул. Путин. Так. Ну, наверное, для России, не знаю, не сделал ничего, для Крыма сделал то, что люди. Там, короче, стало поприятнее людям в Крыму жить, я так думаю. Как, как минимум Крым, который сейчас вполне себе нормально живет. То присоединим Крым. Ну, в основном это присоединение нельзя назвать, это больше как бы условия для присоединения были. Присоединились-то они сами. А, вернул как минимум Крым нам сейчас. Он защищает Россию. Всеми способами, которые у него возможно. Я считаю так. Допустим, сейчас идет, да, спецоперация на Украине. И так кажется, ну, даже вот этого вот спецоперация, он ну, все равно как-никак ну, не забивает, но все равно, как вот, допустим, тот же самый, да, вот Зеленский возьмем. Продажная камеру. Не будет. Кокаиновый барон. Ну а Путин, что, Путин уже давно стоит, нормально, ничего. Что вы можете вспомнить вот, любую хорошую какую вещь, а, которую а, президент Путин сделал для на нашей страны? Ничего, в голову не приходит, надо сильно напрягаться. Да ничего. За столько лет правления он много чего сделал. Нет, я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Наверное, что-то было среди всего, что он сделал, что-то хорошее, что-то хорошее точно было мне кажется да. я правда в это не лезу и особо не разбираюсь что не могу чего-то такого сказать ничего ничего ничего не вспоминается хорошим ну вот как там говорят как, э, центральный скорости поздно ну только если так это его заслуга лично его так и запиши вот что самое хорошее для России сделал президент Путин? Ничего. Ничего. Ничего. Вообще ничего хорошего? Ничего хорошего. Ну, просто это долгие разговоры. Если тезисно, то ничего. Ничего. Нет, это просто вот парад диктаторов, которые у нас продолжаются вот с Ленина до Путина, поэтому.. Даже если есть что-то хорошее, какой в этом смысл, если это через страдания проходит? Я не вижу. Не очень много вещей, но я думаю, что все-таки есть такие вещи, которые он делает неплохо. Это, допустим, ну, то, что он как-то вот пытается размножить страну. Вот это вот, материнский капитал и все это. Вот это вот. Ну, в связи с тем, что у меня, скорее всего, еще мало лет, я вряд ли что-то бы сказал хорошего. Но так просто в стране красиво. Ничего не умирает хотя бы в Москве. Мне вот наверное, сегодня очень много людей говорили, что он поднял Россию из 90-х. С этим согласны? Или это не его заслуга? Нет, да, я с этим не согласна. Мы нам пороть сейчас, по-моему, стремительно приближаемся. Даже не только 90-х. А почему? В Северной Корее? <laughs> the... Let me tell you the top five answers from this video. But before I tell you this, let me tell you about the channel of James Miller. This guy recently published a new video about a grandmother and granddaughter, and they live only on $10 a month. So check out his new video and the channel of James Miller. Link will be in the description and in the pinned comment. And so let me tell you the top five answers. So on the fifth place, we have brought back the Crimea stability, also six people. And on the third place, we have pulled the country out of the 19th crisis. It was 13 people on the second place. I don't know. It was 19 people. And on the first place, guess what? Three, two, one. It's nothing. Twenty-nine uh, people said this.